Это Инграм Энгл из Вашингтона сегодня вечером. Пробный шар Китая. Это в центре внимания сегодняшнего Энгла. Так вот так же, как и сам шпионский шар. Апологеты американского Китая сегодня плавали вокруг. Я в некотором роде готов принять китайское объяснение этого воздушного шара. У меня был некоторый личный опыт использования воздушных шаров в качестве разведывательных устройств, и они не очень эффективны. Я не думаю, что китайцы стали бы тратить политический капитал впустую. Вот сюда. Вашингтон вчера потерял свой коллективный разум по этому поводу. Китайцы действительно шпионят за нами. Я думаю, это восходит, может быть, к какому-то старому беспокойству времен Холодной войны о чем-то осязаемом, смотрящем на нас снизу вверх. У меня в семье была шутка, что они как бы получают предварительный просмотр следующего сезона Йеллоустоуна. Йеллоустоун. Какой бунт? Отправьте его в комедийный круг. Китайцы смеются над нами, это точно. Роль Пентагона при Байдене кажется ясной. Если только мы не говорим об отправке миллиардов и оружия в Украину, роль Пентагона в значительной степени сводится к роли наблюдателя. Как только он окажется над водоемом, вы будете его сбивать? Североамериканское командование воздушно-космической обороны продолжает внимательно следить за этим. Кто сейчас управляет этим воздушным шаром? Китайское правительство контролирует движение воздушного шара или он просто парит вместе с воздушными потоками? Прямо сейчас мы внимательно следим за ситуацией. Мы будем продолжать следить, мы продолжим рассматривать, наши варианты и предоставлять информацию и обновления. Поскольку мы занимаемся наблюдением и мониторингом, Нарад просто отслеживает красный воздушный шар. Однако, в конце концов, у нее есть опыт в этом отслеживании. Континентальный регион США Нарад, также известный как Канар, продолжает нашу безотказную миссию по обеспечению безопасности воздушного пространства над Соединенными Штатами. Тем не менее, 24 декабря мы берем на себя дополнительную специальную миссию по отслеживанию Санта-Клауса. Точно так же, как они делают с Сантой, Нарад должна создать веб-сайт, на который все мы могли бы подписаться, чтобы отслеживать эту круглую цифру. Вы несколько раз говорили, что США рассматривают свои варианты. Я бы хотела внести некоторую ясность. Исключается ли вариант сбить воздушный шар, особенно если он пролетает над более населенными районами? Это все еще входит в число вариантов, которые рассматривают американские военные. Мы просто не собираемся сейчас за часом выяснять, где находится воздушный шар. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы держать вас и общественность в курсе событий. Но генерал действительно устроил нам небольшую игру за игрой. В настоящее время он пересекает континентальную часть Соединенных Штатов. Прямо сейчас мы оцениваем, что он, вероятно, будет находиться над Соединенными Штатами в течение нескольких дней. Но мы будем продолжать следить, рассматривать наши варианты и держать вас в курсе событий по мере возможности. Он как Эл Рокер и Доплеровский радар. Я думаю, что это унизительно для Соединенных Штатов. Что даже генералу Уэсли Кларк и бывший министр обороны Обамы или Леон Панета почувствовали необходимость вмешаться. Это наше воздушное пространство, которое мы должны защищать. Поэтому я подозреваю, что есть способы преследовать этот воздушный шар. Сбивать ли его, перехватывать ли каким-то образом или мешать чему. Маневренность воздушного шара, которая, очевидно, вызывает беспокойство. А бывший офицер ЦРУ Бокбер был еще более прямолинейен, повторив то, о чем только что предупреждал Зэнгл прошлой ночью. Все эти учения были буквально пробным шаром, пущенным Китаем, чтобы посмотреть, сколько времени нам потребуется для решительной реакции. Воздушный шар-шпион Китайцы забыл брали бы у населения. Они сбили наши самолеты. Они даже не летали в своем воздушном пространстве. Они вынудили их сесть. Мы отпустили это. Мы продолжаем умиротворять китайцев, они будут продолжать давить. И для всех тех фанаток Пентагона, которые верят в то, что генералы беспокоятся о сопутствующем ущербе на Земле, если они сбьют его, хорошо, напрягите мозги. Если мы сможем попасть в домашнюю тарелку на стадионе Янки, запустится ли крылатая ракета за тысячи миль отсюда? Я думаю, мы могли бы запустить воздушный шар, не подвергая опасности человеческую жизнь. А если нет, то, может быть, нам следует пересмотреть то, что мы получаем за те 850 миллиардов долларов в год, которые мы тратим на оборону на данном этапе. И нашему госсекретарю следовало бы немедленно отменить, а не откладывать свою поездку в Пекин из-за этой китайской провокации. Это поездка, которая была запланирована госсекретарем. Мы надеемся, что в конечном счете все уляжется, и они смогут вернуться за стол переговоров. Сейчас же, сейчас же, это глупо. Заявление США по этому поводу должно было быть коротким и по существу. Что-то вроде. Мы считаем этот шаг преднамеренной провокацией и вопиющим нарушением нашего воздушного пространства и нашего суверенитета. Мы предприняли быстрые действия, чтобы устранить потенциальную разведывательную угрозу действий МКПК, которую они представляют для нашей нации. И любая нация или организация, которые попытаются сделать что-то подобное, получит тот же результат. Все будущие дискуссии на высоком уровне с Китаем настоящим откладываются на неопределенный срок. Это то, что мы должны были сказать. Так вот, этот воздушный шар с перчатками может быть действительно хорош в сборе конфиденциальной информации, а может и нет. Мы понятия несколько имеем, но это, откровенно говоря, не имеет значения. Запустив его, наблюдая за ним, а затем наблюдая за медленной реакцией США, Си узнает много нового о нас в великих Соединенных Штатах. Мы, похоже, больше беспокоимся о том, чтобы обидеть китайцев, больше боимся протестующих, штурмующих наш Капитолий, чем защиты нашей собственной Родины от коммунистического агрессора. Печальный факт в том, что пока Байден является президентом, у Китая действительно есть все рычаги воздействия. Наши вооруженные силы гиперориентированы на Европу, наши цепочки поставок по-прежнему находятся в Китае. Мы истощили наши боеприпасы, отправив так много в Украину, и наши вооруженные силы увязли в этой чепухе. Тот факт, что СИС гал о захватил Гонконг, поработил уйгуров, и вместо того, чтобы отделиться от злого режима, стремящегося к мировому господству, мы просто продолжаем возвращаться за новым. Для улучшения отношений Уолл-стрит хочет большего вовлечения бизнеса, университеты хотят больше китайских студентов. Честно говоря, все это отвратительно. И это не по-американски. Вот в чем дело. Сейчас ко мне присоединяется Виктор Дэвис Хэнсон, старший научный сотрудник Института Гувера, и Джейсон чефиц бывший председатель комитета Палаты представителей по надзору и корреспондент Fox News. О боже мой, нам так о многом нужно поговорить. Это безумный день. Виктор, сейчас это выходит за рамки того, что я только что изложила в ракурсе. На данный момент китайцы держат семью Байденов на коленях, не так ли? У них под каблуком, через колено, какую бы аналогию мы не хотели использовать. Да, я подумал, что пресс-конференция из Пентагона была сюрреалистичной, потому что они признались нам, что это был не просто метеозонд. Это было для наблюдения. Второе, что они знали об этом уже некоторое время. Третий, что это нарушение воздушного пространства США. И четвертый, это нарушение международного права, но это не представляет никакой угрозы. И все говорят, что мы не боимся, если это упадет на нас. Мы хотим знать, ослабнет ли наше сдерживание из-за такого вида наблюдения, которое, по мнению некоторых кругов, так же хорошо, как и спутниковое наблюдение. И, возможно, они тоже. Это не относится к делу. Возможно, они прощупывают нас, чтобы узнать, какова будет наша реакция. Потому что они не рассматривают наши великодушие как доброту, на которую нужно ответить взаимностью, адвокат. Они смотрят на его слабость, которой можно воспользоваться. И, наконец, это не длинная цепочка. У нас есть Марк Милли, заверявший нас в прошлом году, что Кабул можно оборонять, он не падет. Нам сказали, что Украина очень быстро падет перед русскими. Нам сказали, что Марк Милли связался со своим китайским коллегой, чтобы предупредить его, что Марк Милли позвонит ему заранее, если Дональд Трамп покажется неуверенным. У нас было в дополнении к этому, Марк Милли дал эти показания перед Конгрессом, где он без каких-либо данных и подтверждающих доказательств сказал, что собирается искоренить белую ярость, превосходство белых, привилегии белых и все, что он сделал, это оскорбил избирательный округ, в котором погибло вдвое больше людей в Ираке и Афганистане и в некоторых областях, им не хватает персонала на 50%. Таким образом, эта модель продолжается и она действительно воплотилась в этой последней катастрофе. Кто-то должен взять под контроль Пентагон, встряхнуть их и сказать, знаете что, это очень серьезно. Если вы собираетесь снова и снова терять сдерживание, произойдет что-то ужасное. Я буду очень разочарована, если у республиканской партии не будет нескольких аэростатов наблюдения, парящих над ДНС в 2024 году. Позвольте мне просто сказать, я буду очень разочарована. Хорошо, Джейсон, я нашла еще кое-что неприятное в дополнение к тому, что только что сказал Трюк Китая со слежкой, по-видимому, никак не повлияет на наш будущий диалог с КПК. Посмотрите на это. Как этот инцидент повлияет на будущее взаимодействие госсекретаря с китайскими коллегами по поддержанию открытых линий связи? Я думаю, мы предельно ясно дали понять, что всегда открыты для поддержания открытой линии связи с КНР, и в этом отношении ничего не изменилось. Ребенок Джейсон, не так ли? Это была Мили или Остин? Мили, я полагаю, которая позвонила своему коллеге в Китай перед выборами и сказала, «Не волнуйтесь, мы справимся». Я, очевидно, перефразирую. Это потрясающе. Вы знаете, что понимают китайцы. Они понимают силу. И они только что грубо обошли нас. Они сделали это по поводу ковида, они на нафинтанили. Они крадут нашу интеллектуальную собственность. Они посылают воздушные шары над Соединенными Штатами, чтобы следить за нами. И никаких последствий от Байдена в Пентагоне нет. Джо Байден проводит больше времени с Пентагоном, пытаясь выяснить, кто будет пользоваться какой ванной комнатой. Чем они делают для защиты Соединенных Штатов и целостности Соединенных Штатов? А что у них есть на Джо Байдена? Это действительно напрашивается на такой вопрос. А почему мы такие мягкие? Это реальная угроза Лора. И если вы не встретите ее устрашением, если вы не встретите ее лицом к лицу, если вы не сбьете ее быстро, угадайте, что? Что они собираются делать, когда начнут посылать беспилотные летательные аппараты над Соединенными Штатами? Неужели они просто оставят это в покое? Где грань в администрации Байдена? Виктор, очевидно, что они считают протестующих 6 января гораздо большей угрозой для Соединенных Штатов, чем для Китая. В этом нет никаких сомнений, и Нью-Йорк Таймс до сих пор нисколько не обеспокоена один из их авторов тем, что КПК шпионит за нами. О чем они беспокоятся, так это о том, что мы действительно можем защитить наше собственное воздушное пространство. Тот факт, что этот воздушный шар все еще в воздухе и движется на восток, все еще существует вероятность того, что ситуация обострится, если США придется его сбить. Это очень драматично. Сама мысль о том, что мы применяем военную силу против китайского актива, была бы очень драматичной. Очень драматично. Виктор, они не хотят ранить чувство Си Цзиньпина или ткнуть пальцем в красную звезду Китая. Да, я думаю, что они частично послали воздушный шар Лаура, чтобы посмотреть, каков будет наш ответ, и он оправдал их ожидания. Они относятся к нам с презрением. Там, где я работаю, в Стэнфордском университете, мы наняли лектора-невролога, который, как мы выяснили, работал на Народно-освободительную армию. Конечно. И мы тоже этого не делали. И мы не информировали правительство о том, что за 10 лет клиенты, связанные с коммунистами из Китая, пожертвовали университету 50 миллионов долларов. Так происходит везде, и пока кто-нибудь это не остановит, это будет продолжаться. Они питают к нам презрение, абсолютное презрение. А теперь, Джейсон, я хочу вернуться к тому, о чем ранее говорил победитель, что это, как я уже сказала в ракурсе, окончательный пробный шар. Вкладываете ли вы в это какой-нибудь вклад, что они действительно хотят протестировать наши программы высотного целеуказания на высоте 6050 футов? Feet altitude. О, конечно. Конечно. Это нет. Это не случайно. Посмотрите, китайцы разрабатывают эти виды оружия. Я думаю, что то, что видел Дональд Трамп, когда он был президентом, было причиной, по которой он создал к большому огорчению левых космические силы. Потому что то, что китайцы делают в нашем небе, в космосе драматично. Во многих отношениях эта война сама по себе. И поэтому, да, я думаю, у них есть много вещей, которые они хотят проверить на нашу способность не только идентифицировать это, но и уничтожить, чтобы справиться с этим. Мы должны быть в состоянии захватить это. Я бы с удовольствием смог это запечатлеть. Но вы знаете, если оно продвигается дальше на восток по районам с высокой численностью населения, сделать это становится все труднее. Так что у Пентагона есть на что ответить. И я должен вам сказать, что им придется иметь с этим дело. Они должны были это сделать. Когда это произошло в пределах 12 миль от Соединенных Штатов? Они должны были стрелять, спустились над океаном и просто стерли его с лица земли. Именно так. Джентльмены, желаю вам отличных выходных. Рада видеть вас обоих. Что делает вялую реакцию Китая еще более раздражающей, так это то, что мы знаем о том, как эта администрация относится к собственным гражданам. 4 октября 2021 года генеральный прокурор Мири Гарланд направил докладную записку директору ФБР Крису Рэю и федеральным прокурорам, дав последним зеленый свет для преследования родителей, которые могут нарушать правила на заседаниях школьного совета. Несколько месяцев спустя мы узнали, что памятка, в которой в основном сравнивались обеспокоенные родители с террористами, была запрошена по просьбе министра образования Мигеля Кардоне. Теперь, сегодня вечером, они получают свое возмездие. Председатель судебного комитета Джим Джордан только что выдал первую повестку в суд своего комитета и вручил этим троим мужчинам. Сейчас ко мне присоединяется сам председатель Джордан. Конгрессмен, расскажите, что сейчас происходит и почему эти трое. Потому что это те трое, у которых были сообщения до того, как, как вы указали, меморандум был отправлен. Поэтому мы хотим получить все эти сообщения, потому что мы всегда думаем, что они использовали письмо школьного совета, пришедшее 29 сентября 2021 года. Это был предлог, чтобы сделать то, что они все равно хотели сделать, а именно шпионить за американским народом. За родителями, появляющимися на заседаниях школьного совета, защищая своего сына или дочь. Итак, мы хотим получить эти сообщения. Мы видели некоторые из них, но мы видели не все. Мы снова и снова отправляли бесчисленное множество писем и ничего не получали в ответ. Итак, теперь мы сказали, что собираемся выдать повестку в суд и посмотреть, сможем ли мы получить эти документы, чтобы доказать то, что, по нашему мнению, произошло на самом деле. Что несколько фрагментов нескольких электронных писем показали, что они разговаривали до того, как выпустили меморандум, в котором мамы и папы рассматривались как домашние террористы. Теперь в вашей повестке для Рея запрашиваются все документы и сообщения, отправленные или полученные рядом лиц, имеющих отношение к расследованию ФБР-угроз адрес школьного совета. Вы перечисляете нескольких родителей, которые стали мишенью администрации Байдена. А теперь конгрессмен, что сделал родителей, которые были перечислены как значимые? Одна мама просто состояла в группе «Мамы за свободу», и у нее дома было огнестрельное оружие. Если это делает вас мишенью, потому что какие-то соседи ябеды, какой-то сосед-стукач донес на вас по линии Мерико-Горланда, если это делает вас мишенью, и вас посетит ФБР. Ради Бога, это половина людей, которых я представляю в четвертом округе Огайо. Вот как это было нелепо. И помните, Лора, к нам уже обратились более дюжины агентов ФБР в качестве осведомителей. Самый первый, самый первый агент, который сделал шаг вперед, Сделал шаг вперед по этому вопросу около года назад, выступил вперед и сказал, вот что они делали. Вот табличка с угрозой, обозначение, которое они ставят на имена мам и пап, и 25 родителей посетили ФБР. А теперь посмотрите, мы не хотим, чтобы кто-то угрожал людям на заседаниях школьного совета. Мы не хотим, чтобы каким-либо школьным чиновникам угрожали родители. Но если есть что-то, с чем местные правоохранительные органы справились, нам не нужна федеральная линия стукачей, когда какая-нибудь назойливая сплетница сообщает о вас. Потому что им не нравится ваша политика, а затем ФБР появляется в вашем доме, что они делали 25 раз 25 разных родителей. И мы хотим знать, как они все это собрали воедино. Поймите, что, по моему мнению, не собрали этого воедино, потому что думали, что это поможет террима Макалифу, демократу из Вирджинии, на выборах губернатора Вирджинии. Я на самом деле думаю, что это имело неприятное последствие, потому что, когда Терри Макалиф говорит, мы не думаем, что мамы и папы должны указывать школам, чему учить. Я думаю, что в Вирджинии была куча мам и пап, которые сказали, подождите минутку, мы действительно знаем, как зовут наших детей. Мы заботимся о них гораздо больше, чем какой-нибудь бюрократ в правительстве, и они бю себя с размахом, сделав Гленна Янхкина губернатором этого штата. Так что это вернулось для него неприятными последствиями. Но это часть всех усилий, направленных на то, чтобы настроить правительство против тех самых людей, которым оно должно служить. И конгрессмен, вы мишень. Вы были мишенью задолго до этого. Но теперь, когда вы председатель судебной власти, вы действительно мишень. Так что все эти левые газетенки CNN сегодня тоже вроде как охотились за вами. Но они написали в грифельной доске, что общие взгляды и действия Иордании пропагандируют ложь, поощряют нападение на законные институты. Конгрессмен, именно так сегодня движутся левые. Вы отстаиваете свободу или свободу, и вы представляете угрозу демократии. Быстрый ваш ответ. Это шаблон. Посмотрите, левые говорят неправду, крупные СМИ сообщают ложь, большие технологии усиливают ложь. Если вы говорите правду, они нападают на вас. Они называют вас фашистами, они называют вас расистами, они преследуют вас. Вы сталкивались с этим снова и снова, Лаура. Республиканцы сталкиваются с этим постоянно. Такова уж природа бизнеса. Но это означает, что мы должны просто сделать шаг вперед, стать сильнее и донести правду до американского народа, потому что первый шаг в том, чтобы остановить это. Это всегда выложить факты на стол, чтобы донести правду до общественности. Тогда мы можем рассмотреть любые законодательные решения, которые нам нужно принять, чтобы предотвратить подобное в этой великой стране. Конгрессмен, прежде чем вас отпустит, вы бы поддержали законопроект о запрете TikTok в Соединенных Штатах. Вы получите большую двухпартийную поддержку за это. Вы бы поддержали быстрое продвижение вперед. Конечно, да, я бы так и сделал. Это должно произойти. Мы видим это с помощью этого воздушного шара. Мы видим это с помощью чего угодно. Помните, те же самые люди с этим воздушным шаром говорили, о нет, это несчастный случай. Китайцы, они те, кто сказал нам, что он не из лаборатории. Это была летучая мышь для ящера, Бегемота для Джорогана. Так что мы не можем в это поверить. Конечно, нам нужно запретить приложение ТикТок. Мы с нетерпением ждем этого закона. Конгрессмен, спасибо вам. А теперь, возможно, есть что-то, о чем вы не знали. 18 месяцев назад ЦГЗ провел секретное совещание, чтобы обсудить отслеживание американцев, которые не получили вакцину против ковида. Мы получили в свои руки пленку с описанием плана их собственными словами. Мы собираемся воспроизвести его для вас в следующий раз. Оставайтесь с нами. В сентябре 2021 года бушевали дебаты по поводу мандатов на вакцинацию. В то время американская общественность мало что знала о том, что ЦГЗ проводил совещание, на котором обсуждался потенциал отслеживания тех, кто не был вакцинирован. Предложение было задокументировано на странице 194 сентябрьского пакета заседаний ЦГЗ, но до сих пор мы никогда не слышали план на пленке. Познакомьтесь с малоизвестной фигурой, доктором ЦГЗ Дэвидом Бергландом. Была выражена заинтересованность в том, чтобы иметь возможность отслеживать людей, которые не иммунизированы или которые иммунизированы лишь частично. И в настоящее время это можно считать значительным изменяемым фактором риска заболеваемости и смертности. И возможность отслеживать это может представлять интерес как по клиническим причинам, так и по соображениям общественного здравоохранения. Поэтому он предлагает создать коды, носящиеся к людям, не вакцинированным против COVID-19, так и к частичной вакцинации против COVID-19. Так что это не просто отслеживание непривитых, что просто смешно. Если вы думали, что один или даже два укола защитят вас от наблюдения или слежки, от старшего брата-медика, заглядывающего вам через плечо, вы ошибались. Потому что после презентации доктор Дэвид Берглин предоставил слово для вопросов и комментариев. Его спросили, могут ли те, у кого ранее был ковид, и поэтому они отказываются от вакцины, избежать непривитого кода, который им был присвоен. Выслушайте его ответ. На данный момент было рекомендовано, чтобы даже если у кого-то в анамнезе был COVID-19, ему было бы полезно получить вакцину. Поэтому на данный момент я бы не стал запрещать использование этих кодов, даже если бы у кого-то была такая история, мы могли бы использовать эти коды вместе с историей кода. Если кто-то хочет быть непривитым, Обычно это все равно не рекомендуется. Это был всего лишь план еще в сентябре 2021 года, но мальчик, как быстро они продвигались. Эти кодексы были фактически утверждены всего два месяца спустя и вступили в силу в апреле 2022 года. Теперь мы обратились в CDC, чтобы лучше понять, как это работает, почему они это делают, чтобы развеять любые опасения по поводу этого инструмента отслеживания. Пока мы все еще ожидаем ответа CDC. Мы принесем его вам, когда они нам перезвонят. И это не единственные уроды из отдела общественного здравоохранения, которые были разоблачены. На этой неделе появилась интересная новая информация о другой встрече, всего через месяц после той, которую мы только что обсуждали, на этот раз среди правительственных экспертов по теме естественного иммунитета. В октябре 2021 года четверо высокопоставленных чиновников здравоохранения США, включая Фаучи, тайно встретились, чтобы обсудить, следует ли освобождать людей с естественным иммунитетом от возраста. Вакцинации против COVID-19, в то время как некоторые из этих внешних экспертов утверждали, что естественный иммунитет действительно обеспечивает надежную и длительную защиту от COVID. Фаучи и другие официальные лица США продолжают преуменьшать эту защиту, утверждая, что она уступает иммунитету, дарованному вакциной. Сейчас ко мне присоединяется доктор Джейп Хатачарья, профессор медицины в Стэнфорде. Доктор Б. В конце концов, это может стать одной из самых важных встреч в рамках нашей борьбы с ковидом. И, конечно же, общественность ничего не знала об этом. Ваша реакция сегодня вечером? У вас была, по сути, небольшая группа ученых, связанных с правительством, принимавших решение по какому-то научному вопросу, и они неправильно поняли науку. Они, по сути, сказали, что если у вас выздоровел ковид, это не имеет значения. У вас была только кратковременная защита. Я не знаю, о чем они думали. Причина, по которой это важно, лора, заключается в том, что в то время существовали мандаты на вакцинацию, которые администрация Байдена рекомендовала и ввела в действие указом президента по всей стране. Многие люди, в том числе многие медсестры, у которых выздоровел ковид, не хотели получать вакцину. Они потеряли работу из-за того, что небольшая группа ученых, связанных с правительством, неправильно поняла науку. И они сделали это непрозрачно, как будто у них могла быть открытая встреча. У них могло быть много людей со стороны, которые рассказывали бы им о том, что на самом деле говорит наука. Вы хотите прыгнуть в воду. Я никогда не люблю с вами не соглашаться, потому что вы намного умнее меня. Но вы, на мой взгляд, проявляете здесь чрезмерную благотворительность. Вы действительно думаете, что Энтони Фаучи и эти другие ученые-исследователи с тремя докторскими степенями не знали основ естественного иммунитета против экспериментального укола МРНК? Они действительно понятия не имели, что он более долговечен? Правда? Это трудно сделать. Трудно точно проникнуть в их мысли. Я должен просто серьезно отнестись к тому, что они говорят. Это трудно. Я понимаю, я полностью разделяю вашу точку зрения Лора, потому что как они могли ошибиться. Но они действительно ошибались снова и снова. И вы знаете, это одна из тех вещей, когда, например, если вы говорите себе что-то, ты эксперт, я наука, а затем внезапно вы блокируете себя от критики со стороны других. Очень часто вы приземляетесь в очень плохих местах, делая совершенно неверные выводы. Я думаю, что именно это здесь и произошло. Это вопрос группового мышления на самых высоких уровнях американской бюрократии. И, доктор Б, очень быстро отследите непривитых по тем кодам, которые они хотят внести. Я думаю, ваши постоянные медицинские карты, по нескольким больничным группам и так далее. У вас есть какие-нибудь опасения по этому поводу? Вы могли бы привести доводы в пользу этого? Вы говорите, хорошо, это то, чего вы хотите клинически. Нужно знать, вакцинированы они или не привиты, если вас лечат. Но они используют это в целях общественного здравоохранения. ЦГЗ должен уточнить, что они имели в виду, когда вводили эти коды МКБ-10. Действительно ли они использовали их для дифференциации? Использовали ли они их для увольнения людей? Или они на самом деле просто использовали их в клинических целях? Я думаю, что необходимо провести это различие. Доктор, рада вас видеть. Большое спасибо. Божественное вмешательство не смогло остановить молитвенный завтрак Байдена. И у нас есть обновленная информация о саге о мальчиках Ке. Реймонд Ароэ расскажет вам обо всем этом в Фрайде который будет следующий. И за этим мы обращаемся к корреспонденту Fox News Реймонду Ароэ. О, Реймонд, на этой неделе в Вашингтоне был национальный молитвенный завтрак. Меня не пригласили. Да, я тоже. И хотя президент выступал на сокращенном мероприятии, я удивляюсь, почему оно почти не освещалось в прессе Лора. Пастор, я не знаю. Я немного беспокоюсь, как вы собрали здесь весь этот хор. Я скажу вам вот, что я думаю, у вас получилось. Я не буду вдаваться в подробности. В любом случае, когда я впервые попал в Сенат, это было в те дни, когда там было несколько очень сильных сегрегационистов от Джеймса Бонда из Миссисипи и Строма Турмонда. Любовь к нашим соседям также является частью сути американского обещания. Обещание, которое приходит с новым конгрессом, который будет более разнообразным и более разнообразным, с большим количеством религий, больше, рас, больше раз, больше разнообразия. Well we're diversity. Больше расизма Лора. О чем он говорит? Он также опустил своего хорошего личного друга Роберта Берда, сенатора от Вирджинии, который был великим циклопом клана. Так что, возможно, ему было бы приятно узнать, что в Конгрессе больше расистов. Но какое странное событие, я должен сказать. Да, именно так. Он и великий волшебник были приятелями. Однако главное, что хотел сказать президент, состояло в том, чтобы молиться за то, что было единством. Я думаю, не так ли? И он сказал. Он сказал, что демократы и республиканцы больше не могут видеть друг в друге врагов Реймонд. Они должны стремиться к вежливости. Сейчас это мега-вечеринка. Это значит, что у вас есть сенатор от Техаса и другие. Эти ребята совсем другие симпатичные кошечки. Мега-республиканцы представляют собой экстремизм, который угрожает самим основам нашей республики. Это было не видео с молитвенным завтраком Лора, но какой вдохновляющий пример единства и сплоченности. Мне нравится это видеть. Да, он просто. Разве он не заковал их всех обратно в цепи, или это он так сказал? Он всегда кричит и вопит, но не добивается своего. Да, это всегда он. И Камала Харрис тоже была на Капитолийском холме на этой неделе, Лора, чтобы поприветствовать некоторых астронавтов Капитолии, хотя они, должно быть, были очень маленькими астронавтами. Я думаю, может быть, Прей Кей, учитывая этот ораторский стиль. Боб и Дук вернулись в космический центр Кеннеди. Они надели скафандры. Они помахали своим семьям и поднялись на лифте почти на 20 этажей. А затем стартовали. Yeah. Да, они это сделали. <laughs> Лора — это руководство и описание пространства через улицу Сезам. Они были там. Им, вероятно, не нужно, чтобы вы воспроизводили это так, как если бы вы разговаривали с воспитателями детского сада во время рассказа. Помните, когда у нее были дети? Эти платные актеры принесли это в Белый дом и говорили об этом. Я люблю космос. Запомните все это. Это тоже касалось космических путешествий. Странно, что они продолжают ставить ее в такое положение, но они это делают. Теперь Лора, в прошлом году мы сообщали об этом вызовике. Помните тот случай, когда детей вдохновляли социальные сети и учили, как угонять Kia и Hyundai? Ну а теперь страховые компании отказываются страховать эти автомобили в некоторых штатах. Говорится в заявлении совхоза, они временно прекращают прием новых заявок клиентов на некоторые автомобили Hyundai и Kia, поскольку убытки от угона этих автомобилей резко возросли. Без шуток. Мы говорим о таких местах, как Миннесота, Чикаго и город Новый Орлеан. И в связи с резким ростом краш автомобилей и ростом преступности в Новом Орлеане, мэр Латоя Контрел опубликовала этот срочный твит. Мир остановится. Бейонсе полностью сохранила лучший город напоследок. Город Новый Орлеан. Я не могу этого сделать. Подождите минутку. Подождите минутку. Она, Латоя на месте, когда реагирует на приезд магазина Бейонсе в город. Что, черт возьми, она говорит об историйске, она не может получить страховку для вашего Киэйли, Хёндай. «Приоритеты, Господь, сохраняйте свои приоритеты на месте». И они фактически потратили городские ресурсы на проведение парада в честь приезда Бейонсе в город в следующем году. Посмотрите на эту штуку. Вы заметили там что-нибудь странное? Там никого нет. Люди. Они боятся выходить на улицу из-за преступлений и угонов автомобилей. Но я надеюсь, что Бионсе проведет хороший тур, в то время как Новый Орлеан — это Танесси. Куртки стоимостью 15 сотен долларов стали мишенью подозреваемых в ограблениях в университете Гэф. И школе пришлось предупредить студентов, я думаю наклеить кусок скотча на куртку. Значит, раньше это были кроссовки, а теперь куртки. Что дальше? Главное в том, что ключ – это все остальное. Хорошо, Реймонд, мы постараемся сохранить это в безопасности.